В апреле стартовал заключительный этап Олимпиады «Магистриум». Участие в ней абсолютно бесплатное. Все, что нужно, это либо учиться на третьем-четвертом курсе университета, либо уже иметь высшее образование и пройти регистрацию на сайте Казанского федерального университета. Олимпиада дает шанс выпуск, участникам выпускных курсов, это третий-четвертый курс, принять участие в Олимпиаде по тому или иному профилю. И, собственно, в летний период, на этапе летней приемной, приемной кампании, если они являются победителем, либо призером данной Олимпиады, тот балл, который напечатан будет в сертификате, можно а, перенести на этап приема, то есть как за, за честь, за внутренние вступительные испытания. Олимпиада проходит в два этапа. Сначала идет отборочный этап в заочной форме. После него идет уже заключительный, который проходит как очно, так и при помощи системы прокторинга. Победители Олимпиады получают 100 баллов при поступлении, а призеров, в свою очередь, баллы, которые смогли набрать. Эти результаты засчитываются место вступительных испытаний при подаче заявления в университет. Олимпиада магистре а, была создана для того, чтобы поддержать а, выпускников бакалавриата, для того, того, чтобы они смогли продолжить и планировали продолжение своего обучения во второй ступени высшего образования магистратуре. В этом году регистрацию на магистратуру прошли много студентов. Также участие в Олимпиаде могут принимать и иностранные студенты. То есть это квота на зачисление на бюджетные места по линии Минобранауки. То есть так называемые квотные места для иностранцев. Олимпиада дала возможность поступить на бюджетное место в магистратуру не одному студенту. Ангелина Тренина Евгений Алмазов, Универньюз.